Добро пожаловать! Откроем учебник на 34-й странице, и тема этого урока – обыгрывание пьесы, последний этап работы над произведением. На этом этапе у нас будут поставлены две цели. Творческая работа, креативная работа, игра от сердца, фокусируясь только на внутреннем мире музыки, не думая о тексте. И тренировка, сохранение энергии артистизма при игре на публике. Итак, вначале мы будем заниматься творчеством в пьесе, забываем все задачи, которые мы ставили во время работы над пьесой прежде, а фокусируемся только на музыке, на послании, которые вы хотите выразить через игру. Главное испытание здесь — это отпустить все мысли, весь контроль и фокусироваться только на чувствах. И, кстати, позже, когда вы будете исполнять произведение на публике, это также поможет открыть новые глубины в чувствах другими словами, вот здесь вы как бы вспоминаете, зачем вы стали обучаться игре на фортепиано, чтобы выразить себя через музыку, через игру, чтобы создать, чтобы создавать через рук, через звук. И здесь я хотела бы заметить, что очень важно не начинать такой вот творческий подход, как только вы открываете новое произведение, не играть с полными эмоциями все время, игнорируя правильные движения рук, представление звука, интонирование построения произведения, иначе вы, вы просто как бы достанете, достигнете своего потолка очень быстро, вы столкнетесь с техническими проблемами, с лимитациями, вы не сможете свободно и полностью выразить себя через игру. И это все создает лишнее напряжение в ваших эмоциях, в вашей нервной системе, в вашем теле, мышцах рук. И если вы будете продолжать заниматься в том же духе, такая работа приведет к переигранным рукам и повредит вашу нервную систему. Так что необходимо очень внимательно и бережно подготовить себя к этому этапу основать правильные здоровые ощущения в мыслях и во внутренних ощущениях, знать, о чем точно вы будете говорить в произведении, все время использовать артистизм, только тогда вы можете безопасно отбросить все задачи наконец, наконец, начать создавать через музыку, через игру, используя все музыкальные средства выразительности как инструмент для создания через энергии, через звук, через движение. И в конце этого видео я сыграю пьесу с таким вот креативным подходом. Теперь давайте перейдем к следующей части этого этапа. Репетировать исполнение пьесы с постоянным щитом артистизма, чтобы не происходило. Исполнение на публике само по себе уже хорошая тренировка для утолщения энергии артистизма. И со временем и повторением вам будет легче и легче не терять свой голос в страхе сцены и говорить уверенно через отвлекающую энергию публики. И следующее видео в плейлисте «Фортепианная академии объяснит детально, как подготовиться к выступлению, что происходит, когда мы начинаем играть на публике, какие чувства нормально ощущать, какие нет, и что вы в итоге достигнете через правильное обыгрывание. Теперь давайте поговорим о том, как точно нужно заниматься на этом этапе. Итак, здесь вам нужно просто сосредоточиться на артистизме и музыкальном образе. Вот и Может быть, даже не на артистизме. Просто музыкальный образ цена. No. Достаточно. <с> Если вы проработали хорошо э -э -э этап выучивания, вам не нужно думать ни о чем другом. Потому что все музыкальные средства выразительности уже будут как бы под кожей, в памяти э -э -э мышечных и внутренних ощущений в подсознании. просто настройтесь на музыку. И затем повторяйте пьяну 10 раз, опять как на этапе выучивания, между повторами занимайтесь отдельно над сложными местами. Затем играйте пьесу во время прослушивания вашей любимой музыки в наушниках. И это очень, очень хорошее упражнение, потому что когда у вас в ушах будет звучать громкая музыка, и я советую выбрать плотную по фактуре музыки, оркестровую, а, может, концерт Рахманинова, третий концерт, последние пять минут, пожалуйста, вперед. Такая музыка будет немного перекрывать вашу собственную игру и отвлекать от чувства артистизма, как бы будет а, внедряться. И это наиболее четкая иллюстрация того, что происходит, когда энергия и мысли слушателя мешают, внедряются в ваше исполнение, перекрывают вашу энергию. И вот именно здесь очень важно тренировать сохранение артистизма, как бы удерживать почву под ногами. И последнее, когда вы подготовили себя таким образом, начните выступать перед камерой, записывайте себя, играйте в выступительных платьях, в костюмах и обуви, меняйте немного освещение, играйте на уличных пианино. Иногда вы можете найти пианино в торговых центрах, на поездных станциях или аэропортах, играйте на семейных ужинах, перед друзьями, перед педагогом или своими учениками. Идея здесь заключается в том, чтобы не перегрузить себя, кидая сразу без постепенной подготовки в ситуации, где нужно выступать перед широкой публикой. Так что перед тем, как играть, например, перед десятью слушателями, отступите немного назад, убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно и удерживайте артистизм, выступая перед камерой, перед мягкими игрушками, играя на уличных пианино с очень небольшой аудиторией. Прислушайтесь к себе. если артистизм не пропадает во время игры, сыграйте перед вашим педагогом, сыграйте для друга, затем перед двумя-тремя слушателями. В итоге у вас нарастает такая толстая кожа артистизма.